Привет. Задача первой встречные с повторами. Условия задачи очень похожи на условия первых встречных. То есть в каждой строке и в каждом столбце нужно разместить данный набор букв. То есть слова буквы со стороны Индия. В отличие от обычного в первых встречных, буквы могут повторяться. То есть в каждой строке и столбце буква должна встречаться столько раз, сколько раз она встречается в исходном наборе букв, то есть слове. этом есть дополнительное ограничение, что одинаковые буквы не должны касаться друг друга стороной. Сетки могут бы остаться пустые места. Буквы по краям сетки указывают, какая буква встретится первой в этом ряду или столбце, если смотреть с данного направления. То есть, допустим, в первом столбце, если двигаться сверху, первая буква, буква И а вот в этой строке это слева где-то будет первая буква А здесь, может быть, может быть здесь, может быть здесь а с правой стороны где-то будет первая буква N. здесь, здесь или здесь в дальнейшем я буду называть буквы по латинской транскрипции то есть И, Н, Д, И, А я перенес картинку в Excel здесь проще работать и буквы я буду называть латыни И, Н, Д, И, А Рассмотрим последнюю строчку Значит, У нас должно быть 5 букв Два раза буква И И А, Н, Д Вот в этих клеточках может быть только буква И либо что-либо пусто Оставшиеся буквы А, Н, Д будут в клетках этой, этой и этой Но очевидно здесь может быть только Д должно быть первое снизу Н не может быть в этой клетке, значит она здесь. И здесь буква А. Очень похоже, разбираемся с последней колонкой. Вот Где-то здесь буква Н. А в этих четырех клетках находится буква Д, А и два раза И. Здесь может быть только И, здесь может быть только Д. В этих клетках А и И. В каком-то порядке. Какого именно пока неизвестно. Для памяти здесь напишу просто. Смотрим далее. Первая буква И в первой колонке. Не может быть здесь. Здесь. Есть слишком далеко. Если будет первая И, то у нас просто здесь вот в четырех клетках пять букв слова не поместится Значит, же быть где-то раньше. Единственное место для нее. Первая клетка, то есть первая строка, первый столбец У нас всего 7 свободных клеток в строке или столбце и 5 букв Соответственно, у нас может быть максимум 2 пустых клетки в каждой строке или столбце А смотрим 3 буквы N, та справа. справа Каждая из них не может быть дальше, чем третья колонка Поэтому все они располагаются вот в этой области, которые выделили желтым цветом. То есть, они могут стать так вот, например, или так по диагонали, или еще как-нибудь, но они не могут быть дальше, влево, чем третья колонка. Тогда смотрим, где может быть буква Н с первой строки. Здесь и здесь, здесь она быть не может, поскольку все буквы Н уже насходятся. Здесь буква И, буква Д. Единственное место вот здесь. Смотрим вторую строку. Здесь она быть не может. Здесь быть не может. Но поскольку у нас возможно максимум два пустых места, значит единственное место вот здесь. Ну и сразу можно писать букву D. И она же должна быть первой в этой колонке. И у нас осталась буква N, расположенная вот в этой строке. Здесь, здесь, здесь быть не может, только здесь. Ну и под ней буква И. Деваться некуда. Ну, раз у вас в этой строке уже две буквы И есть, то вот эти две клетки остаются пустыми. Попробуем разобраться с буквами А и И, которые стоят вот здесь. Всего два варианта. Давайте по очереди рассмотрим. Первый вариант. А здесь и здесь. Тогда есть пусто, а уже есть в этой строке. А в этой строке все буквы заполнены, оставшиеся два пробела уже есть, значит, здесь три буквы. Здесь, может быть, только А. Далее, И. еще одна, может быть, не может быть здесь, они окажутся рядом. Значит, последняя И здесь, а Д только здесь. И вот мы увидели противоречие. В этой колонке появилось две буквы Д. Это означает, что наше предположение А и вот так неверное. Стало быть, нужно расположить по-другому. И А. Ну, тогда здесь две буквы И, чтобы не касались, можем поставить только через одну. Между ними буква Д. Над буквой Д пусто. Точнее, буква А. И в этой строке тоже все буквы заполнены. Оставившиеся две клетки пустые. В первом столбце буква D может располагаться, здесь не может располагаться, здесь, здесь, то есть единственное место, вот здесь. Напишем это. Смотри, во второй колонке и в третьей по две буквы И, для которых есть четыре поля. Чтобы они друг другу не касались, значит такое расположение, да, например, через одну, невозможно. Значит, в одной из того вот касаться буквы. Значит, они должны идти в порядке. И опять же, есть два варианта. Первый вариант располагаем вот так. Ну, так что получается, что в этой колонке, в первой, нужно поставить еще одну букву И. Не здесь, и не здесь. Здесь она быть не может, будет касание. Здесь не может, будет касание. А здесь она быть не может, потому что первая дорога – буква А. Значит, это предположение, что буква расположена вот так, оно неверное. Нужно принять другое расположение, то есть наоборот. И, И, И, И. Во втором столбце единственное место для буквы Д. Это вот не здесь, значит здесь. Здесь, соответственно, ничего нет. А в этом столбце осталось буква А, и она не может быть вот здесь, а только здесь. И значит пусто. Далее, здесь, например, первую букву А, ставим ее здесь здесь например, первую буква И, мы ее вот здесь ставим И в первом столбце все буквы на месте, значит, здесь пусто здесь Две буквы есть, два пробела. значит, ставить буквы И, А Здесь может быть только И а здесь, соответственно, буква А четвертый столбец. Остались буквы ДА. Здесь ни то, ни другого быть не может. Здесь может буква А. Здесь буква Д. Когда мы говорили про букву Н в этой области, мы же сказали, что одна из них должна находиться в третьей колонке справа. То есть, справа вот от него два пробела. В этой строке не может быть. Уже один пробел есть. И в этой уже один есть. Значит, два пробела могут быть только в этой строке. Два раза буква Так, шестой столбец И, А, Д. Осталось И, Н. И не может быть здесь, иначе будет касание, Значит, вот в таком порядке. Так, N здесь пробил. Н, А, И. осталась буква И. И вот здесь, этой строки осталось поставить букву Н. И вот здесь пробил. Ну, собственно, вот, Задача решена.